Уважаемые коллеги, я предлагаю заканчивать. Все достаточно подробно высказались по поводу, тех, по поводу тех проблем, которые перед регионом стоят. Не буду говорить сейчас, повторять общих слов о значении Сибири и Дальнего Востока. Много раз уже об этом говорили, все сказано. Мы должны сейчас на другом сосредоточить усилия. Должны вместе выработать систему мер, которые бы позволили максимальным образом реализовать конкурентные преимущества региона. Они есть, они колоссальные просто, огромные. И здесь мы должны добиться органичного сочетания двух направлений развития, инновационного и сырьевого, и инфраструктурного. И мне бы хотелось, чтобы первому направлению, мы придавали все большее и большее значение. Все больше и большее. Но даже в тех регионах и в тех субъектах Сибири и Дальнего Востока, где преимущественно в последние десятилетия развивались ресурсные отрасли, и там, как вот говорил губернатор Тулеев, и там уже наши коллеги переходят к совершенно новым формам. Эксплуатации этих ресурсов И э, развитию региона Потому что Современные способы Добычи и переработки сырья Напрямую связаны с высокими технологиями И мы безусловно должны Использовать эти возможности Для страны в целом И для регионов Сибири и Дальнего Востока Другая важная тема Я только что упомянул о ней Это инфраструктура Мы сегодня не дали слово не министру транспорта, ни председателю правления РАО РЖД. Но работа в этом направлении является, безусловно, одним из приоритетов и Сибири, и Дальнего Востока. Без решения этих вопросов Сибирь развиваться эффективно не сможет. Имею в виду и водные транспорты, и морской, и речной. Много говорили о в трубопроводном транспорте. То, о чем докладывал Симон Михайлович, то, о чем говорили руководители регионов, представители Академии наук, это тоже не все. Трубопроводный транспорт в регионе не ограничивается только мощной трубопроводной системой из Сибири к Тихому океану и китайской границе. Не ограничивается. Для того, чтобы нам поднять ресурсы восточной Сибири, нам нужно помочь нефтяным компаниям, вместе с э, компанией «Транснефть» осуществить достаточно крупные, крупномасштабные проекты по реализации э, э, строить, по строительству э, их э, трубопроводных систем к той трубе, которую будет строить э, «Транснефть». Я бы в этой связи хотел сказать следующее. Вот этот проект, он, конечно, беспрецедентный по масштабам, даже для нашей страны. И в целом нужен и стране, в целом, и регионам Сибири и Дальнего Востока. И работа над этим проектом должна быть продолжена строительством. Вот то, что вы начали, я согласен и с Леонидом Васильевичем Потаповым, и с другими нашими коллегами, и с Николаем Павловичем Лаверовым, в том, что работу останавливать нельзя. Она должна быть продолжена, и более того, должна быть реализована в утвержденные ранее сроки. Осуществление этого проекта создаст новые, совершенно абсолютно новые возможности инфраструктурные для развития Восточной Сибири, о чем я уже сказал. Что для нас особенно важно, потому что мы знаем, как недооценены запасы Восточной Сибири. И если мы туда трубой не придем. Мы эти возможности никогда не вскроем. Так все и будет на бумаге. Ну и кроме всего прочего, это создаст для страны в целом, для России, возможности для выхода на новые перспективные рынки сбыта энергоресурсов. При этом необходимо заранее подумать о создании на нашей территории нефтеперерабатывающих комплексов, заводов, предприятий, с тем, чтобы наша экономика и наши граждане извлекали максимальную выгоду из экспортных возможностей нашей страны. НПЗ на границе будет стоить по предварительным оценкам Минэкономразвития где-то 60-80 миллиардов рублей. Полагаю, что для примера Роснефть могла бы приступить к строительству уже в следующем году. И прошу правительства продумать систему мер по поддержке этих проектов. Что касается самого чувствительного вопроса маршрута этой трубопроводной системы. Во-первых, хочу выразить слова благодарности руководителям регионов Российской Федерации, которые здесь представлены, и компании «Транснефть» за огромную работу, которая ими проделана в этом направлении. Хочу поблагодарить и ученых, представителей общественности, которые обратили на это внимание. Исхожу из того, что Реализация этого проекта позволит улучшить экономическую ситуацию в регионе. Именно улучшить, потому что то, что мы сегодня услышали и от губернатора Иркутской области, и то, что сказал э, руководитель компании РАО «РЖД», означает, что перевозки железнодорожным транспортом не менее, а гораздо более опасны. И они осуществляются уже сегодня. Строительство трубопроводной системы конечно же, должно улучшить экологическую ситуацию в регионе, в том числе и в районе озера Байкал. Я исхожу из того, что предложенные технологические решения по решению проблем безопасности, предлагаемые решения, являются выверенными и обоснованными. И тем не менее, считаю необходимым прислушаться тем, кто выражает определенную обеспокоенность и, прежде всего, конечно, специалистам Академии наук Российской Федерации. Если есть хоть ничтожная доля, малейшая доля опасности загрязнения Байкала, то мы, думая о будущих поколениях, должны сделать все, чтобы эту опасность не минимизировать, а исключить. А это значит, что трубопроводная система, о которой мы говорим, должна пройти за линией водозабора, севернее линии водозабора озера Байкал. Спасибо.